Всем привет, вы на канале компании Радио В этом выпуске у нас долгожданный обзор новой автомобильной радиостанции с управлением на тангенте Сибишка 555. Начнем стандартно с комплектации. В комплект входит сам блок радиостанции, тангента, держатель тангенты, скоба крепления, кабель питания с прикуривателем. В нем же находится предохранитель и монтажный набор с запасным предохранителем. Корпус радиостанции собран на литом алюминиевом шасси, лишь нижняя и лицевая часть пластиковые, снизу расположен динамик. Спереди находится гнездо для подключения тангенты по типу G45, сзади разъем для подключения антенны и гнездо внешнего громкоговорителя. Кабель питания быстросъемный, но без предохранителя. Тангента довольно массивная, имеет дисплей и на ней находятся все органы управления радиостанцией, а также разъем для подключения гарнитуры. Также кабель тангенты может отсоединяться от самой тангенты, отдельно она работать к сожалению не будет. Давайте подключим радиостанцию к рабочему напряжению 12 вольт и посмотрим как она работает и какими функциями обладает. Включается рация длительным нажатием на среднюю клавишу в верхней части. Две другие клавиши переключают громкость, всего 10 уровней, а также этими кнопками регулируется шумоподавление. Если два раза нажать на среднюю кнопку, звук основного и дополнительного динамиков отключится, о чем будет свидетельствовать индикация M на дисплее. Слева большая кнопка отвечает за передачу сигнала в эфир. В как я уже и говорил, находится разъем для подключения наушников. Разъем по типу Kenwood. Под дисплеем расположены следующие кнопки. EMG – это переход на аварийный 9 и 19 канал. Далее идет сканирование. Сканирование происходит по всем 40 каналам и 11 сеткам. Направление сканирования можно менять. Далее идет регулировка чувствительности приемника. Она имеет 9 уровней. Следующая кнопка это прослушивание двух каналов одновременно с разной модуляцией. В данном случае вы видите прослушивание 15 канала дальнобойщиков и 21 -го городского канала. Следующая кнопка AMCM а это переключение модуляции. Клавиша SQ. При однократном нажатии у нас происходит регулировка порогового шумоподавления. Всего 28 значений. А при удержании мы меняем шумоподавление на автоматическое. автоматическая также регулируется и имеет 5 значений. Кнопки со стрелочками переключают канал. Центральная клавиша F блокирует клавиатуру при двукратном нажатии. Разблокировка клавиатуры происходит таким же образом. Удерживая эту кнопку мы входим в меню. Здесь у нас имеются следующие значения. FL включение подсветки FB звук нажатия клавиш включен или выключен. FC цвета подсветки. Всего у нас 7 цветов подсветки. Также у радиостанции есть два уровня мощности. 4 и 8 ватт. И переключение мощности происходит следующим образом. При выключенной радиостанции зажимаем клавишу передач, клавишу ЕМГ и клавишу модуляции и включаем радиостанцию. L у нас соответственно пониженная мощность 4 ватта. И точно таким же способом делаем еще раз. И H у нас высокая мощность 8 ватт Технические характеристики, вес 600 грамм, типы модуляции амплитудная и частотная, диапазон рабочих частот от 25 до 30 МГц, то есть 11 сеток по 40 каналов, напряжение питания постоянное 13,2 В, размеры 120 на 110 на 27 мм, диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 60 Ток потребления при 4 ваттах 1,8 ампер. радиостанция довольно новая. Как она себя зарекомендует пока не ясно. Но уж точно разбавит выбор моделей с управлением на тангенте. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что в будущем мы установим ее на автомобиль и покажем ее в полевых условиях.